Всем привет, дорогие друзья, на связи Кузнецов Никита, и сегодняшнее видео у нас в формате интервью. У меня в гостях Павел Лукьянов, мастер спорта по настольному теннису, и я задам ему ряд вопросов, в том числе, которые интересуют любителей настольного тенниса. Павел, расскажите, в каком возрасте вы начали заниматься настольным теннисом? А количество тренировок изначально да, как я росло? Я, я уже не помню, как это все происходило. Наверное, просто может быть в игровой форме такой, как с раньше, как и сейчас также проводят тренировки. Просто я сам начал тренироваться в Казахстане. Uh -huh. И с течением времени, там, уже с уже ситуациями даже там. А, там да. развалился, так получилось, что я потом перебрался в Омск, в Омске отучился, ну непосредственно конечно же это все я поддерживал, тренировался и уже потом перебрался в Омск, Естественно, я сейчас живу и тренируюсь в Москве. А вопрос такого характера, вы тренировались, постепенно наращивали свое мастерство, приобретали опыт, участвуя в каких-то турнирах. А что дало наибольший толчок? Вы помните вот этот момент, когда вот у вас был пик, вы выстрелили вот с этого момента начался активный рост? Активный mm. рост. Они как-то разными были. Допустим, когда я был в Казахстане, когда я тренировался, вот я дошел до какой-то точки, вот я вижу, что уже не могу... Что нет, уже встал. Да, встал, потому что и уровень, с кем я тренируюсь, тоже даже лучше не стало. И мне пришлось просто перебираться, чтобы дальше идти, набирать, набираться мастерства. Потом со временем я уже перебрался когда в Москву. там уже, уже как бы, тренером нового и просто, конечно, пошел. То есть вы целенаправленно переехали из да, региона в Москву, чтобы, чтобы повышать мастерства мастерства? Все правильно. А, такой вопрос. А, что, на что бы Вы посоветовали акцентировать внимание любителям настольного тенниса, которые играют в руку нападающего? Больше над физикой, над, модой, над тактикой, Конечно. над техникой а, и так далее, и так далее. Ну, если непосредственно любителям, которые уже просто для себя занимаются, да? Да. Как бы хотят, чтобы да, свое мастерство среди своих же людей такого же уровня да ну набираться терпения набираться терпения если у вас есть тренер слушать тренер и стараться стараться выполнять а, а, задание а, и что? еще последний да. вопрос возникает часто Вопросы у людей да, выбирают кучу накладок, перепробовают разные основания, применяют какие-то клей, бустеры и так, далее, и так далее. Стоит ли на этом акцентировать внимание? Или все-таки нужен тренировочный процесс и объем? Ну, я, конечно же, расскажу от своего опыта, да. Я никогда не перебирал накладки и основания. То есть я уже играю на протяжении там одним основанием уже 2-3 года. Накладки у меня тоже а, да. Постоянные. просто я их меняю, обновляю. Играю, ты нажину опять. Вот. Бустером я. А основание не... какое у а, вас? Вот? CLC Тимобол. Батерфлей. Да. То есть бустером я не пользуюсь, поэтому я считаю, что дело все-таки в тренировках. Ну, надо, конечно, там пробовать, искать, да. но это в стиле, в котором ты хочешь играть а так, оттачивать непосредственное мастерство нужно именно на тренировку. То есть, здесь не поможет. большого такого значения, я считаю, что не, дадут. не, не, не даст нам только тренировку. Все, спасибо большое, Павел. Друзья, на этом все, мы заканчиваем наш выпуск. Еще раз э, приношу извинения, возможно, за плохое качество съемки либо звук, э, но все это происходит на голом энтузиазме. Э, в скором времени мы решим с этим вопрос. Всем пока, на связи был Кузнецов Никита.